Черба черногорская, национальное блюдо Черногории, вкусный суп с мясом, бараниной, обязательно побалуйте себя и своих близких чербой в обед. Черба черногорская включает в себя столько ингредиентов, что может служить вполне самостоятельным блюдом, а не только первым на обед, она получается такой сытной, что хватает на весь день. Вашему мужчине точно понравится такое блюдо. Желаю вам приятного аппетита. Список ингредиентов в конце видео. Приготовьте большую кастрюлю, но пока не ставьте ее на огонь, налейте в нее оливкового масла, мелко нашинкуйте лук и чеснок, почистите репу, морковь и картофель, затем нарежьте маленькими кубиками, промойте сельдерей и измельчите его небольшими кусочками, выложите овощи в кастрюлю, нарежьте мясо маленькими кусочками и также отправьте в кастрюлю. Залейте водой и поставьте на огонь. Хорошо все перемешайте. Когда вода хорошо нагрелась, бросьте кубик говяжьего бульона. Доведите до кипения. Затем добавьте специи. Все перчики, паприку, соль, перец. Опустите свежие помидоры в кипяток на 2-3 минуты. Это поможет легко снять с них кожицу. И обрежьте плодоножки. Положите помидоры в суп целиком. Выложите консервированные помидоры и томатную пасту, разрежьте лимон пополам и половинку бросьте в суп, перемешайте и снова накройте крышкой. Варите суп 40 минут, постоянно помешивая, к концу этого времени свежие помидоры расквасятся сами, но вы можете им помочь вилкой. Добавьте в суп горох и фасоль, выжмите сок из оставшейся половинки лимона и варите еще 20 минут, помешивая. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вкусняшки, подписавшимся. Вот из чего готовим блюдо. Нут, 250 грамм, но можете взять и обычный горох для супа. Фасоль, 250 грамм. Картофель, 200 грамм. Баранина, 200 грамм. Чеснок, 5 зубчиков. Помидоры, 6 штук. Консервированные помидоры, 250 грамм томатная паста 3 столовые ложки лук репчатый 1 штука стебель сельдерея 2-3 штук репа 2-3 штук морковь 2-3 штук паприка 2-3 чайных ложек каенский перец молотый 2 чайных ложки сушеный чили 2-3 штук оливковое масло 1 столовая ложка кубик говяжьего бульона 1 штука лимон 1 штука свежая петрушка по вкусу соль по вкусу, перец, по вкусу, количество порций, 5-7. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Всем Марии удачи, и дачи у Марии. увидимся.